Аня За надюнов Шереметьевский Паркас, И у вас в корейских скалах, на общественных затявах, если только захотите, будет личный падалас на недельку.